Оригинальная подача любимой детской каши, сладкая и ароматная вкусная каша из тыквы с цукатами и медом. То, как приготовить фаршированную тыкву, запеченную в духовке с рисом, я опишу ниже, смотрите. Тыквенную кашу, приготовленную по данному рецепту подают горячие прямо в тыкве. Затем разрезает на порции и кушает в лодочках из тыквы. Каша получается очень сочной и ароматной. Насыщенный вкус придает тыква и мед. Яркие кусочки цукатов добавляют блюдо-изюминку. Досмотри шин вида и я предложу записать список ингредиентов. Первым делом отварите рис, измельчите орехи и запарьте изюм. Мякоть тыквы протушаете 5-10 минут с водой. Добавьте сливочное масло. Переложите все в горшочек из тыквы, накройте крышкой. Тыкву поставьте в форму для запекания и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на полтора часа. Подписавшимся, больше вкусностей. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Тыква, одна штука. Рис, 1 стакан. Яйцо куриное, одна штука. мед. 2 столовые ложки, изум 0,5 стакана, масло сливочное 1 столовая ложка, орехи измельченные 1 столовая ложка, цукаты 1 столовая ложка, яблоки 1 штука, количество порций 5. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Приятного аппетита, приходите еще.